Друзья, всем привет! Мы на канале Cooks Brothers Хукс. Сегодня решили приготовить такое интересное блюдо. Итальянский хлеб. Национальное их достояние такое. Называется фокаччо. Я с мукой не очень дружу, но для меня очень даже на удивление получилось легко приготовление этого хлеба. Очень вкусный, но дрожжевой, но при этом замечательный. Самое главное здесь, это что это мука, оливковое масло, либо растительное, какое у вас есть, естественно соль сахар и как бы все теплая вода комнатной температуры что нам понадобится для этого к э, этой емкость большая в эту емкость добавим сахар одну столовую ложку можно даже побольше также мы добавим оливковое масло столовую ложку муки грамм 60 на самом деле это тесто исполь... испортить сложно вы потом все увидите в дальнейшем и дрожжей добавляем где-то чайную ложку тоже если у вас э -э, на самом деле не подходит тесто если вы брали в теплое место вот после вот этой закваски она не очень подходит чуть-чуть еще дрожжей как бы ну точно ничего не спорится и водички добавляем теплый грамм 50-100 Водичку водичка у нас подостыла и мы смело сюда ее добавляем прямо всю, ничего не боясь вот и все перемешиваем аккуратно напомню здесь сахар легкое масло, мука, дрожжи не страшно что комочки здесь ну как бы если у вас есть желание можете ну, допустим это все перемешать хорошо там венчиком там белый творчиком мешаю и как бы такое вот простецкое тесто и как бы ну реально школьник мне кажется исправится если можно так, такое сравнение дать все развели такой вот у нас э, жидкость получилась накрываем э, пищевой пленкой сейчас и убираем в теплое место куда у вас там есть подход, фонтную температуру где-то на полчаса 40 минут все в зависимости от тепла прошло примерно полчаса в теплом месте постоял у нас наша опара и вот такая она начала бродить видите такие пузырики образовываются ну пошел процесс закваски 500 грамм муки просеял. Вода тепленькая, комнатной температуры. Здесь 400 миллилитров у нас. Будем постепенно добавлять вот так все томаты будем использовать также сыр добавлю, сейчас пойду принесу базилик естественно и чесночком потом когда будет готов уже хлеб натру чесноком немножко его корочком и естественно вот противень, которым мы будем использовать для выпечки хлеба надо все хорошо по краям все смазать у меня остался этот противень после вяльных томатов он ароматный, базиликовый, томатный такой. такое масло осталось, как бы, ну, грех не воспользоваться этим что делаем дальше? Добавляем сюда муку нашу. Можете все сразу высыпать, можете постепенно добавлять. Не критично в данной ситуации. Мы как бы добавим, чтобы показать половинку. Все перемешаем. И постепенно добавляем воду. Опять же добавим соли. Где-то столовую ложку в процессе вымешивания. Также в процессе вымешивания добавим орегано сухой. Если нет сухого орегана, добавьте сухой базилик. Если нет сухого базилика, розмарин, укроп, петрушка, что у вас есть. Если нет ничего, ничего не добавляйте. Я вот ореган добавил. Оливковое или растительное масло, что у вас есть. Там, не знаю, 3 столовые ложки. Давайте добавим раз. Два оливкового масла. Замешаем. И разочек растительного масла. Микс сделаем. Кашу маслом не испортишь, как говорят. И все замешиваем, перемешиваем аккуратно. у вот замес получается, смотрите, красивый. Вот видите, такой тест. Вот такое оно, в принципе, должно в итоге быть. Ну, добавляем всю муку, высыпаем оставшись. И все вымешиваем аккуратно. Идеальное в плане приготовления теста. И водички добавляем тоже. Можете рукой это все сделать. Я вот ложкой замешиваю, вообще не парюсь. Ни о чем. Запах приятный такой, дрожжевой. Специи, масло пахнет. Вот Такой липкое тесто. Все как бы замешали. Специи добавили все. Соль, сахар, масло. Видите, она липнет как тоже на руках все, оставляем сейчас под вот пленку и уносим в темное, в теплое, в теплое помещение. Ну, батареи не рекомендуется ставить. Ну, Где-то 25 градусов, чтобы было. До 30. Слишком оно перейдет. Все-таки играть будет. Хорошо укутать и может там полотенцем накрыть еще чем-то. Я просто пленкой укутываю все. Полтора часа еще. Час-полтора. В зависимости от температуры. Ну что, друзья, прошло вот у нас полтора часа. Тесто поднялось, такое пышное, пузырится, очень красивое. Берем поднос, смазанное маслом. Берем руки, у меня тут вода. Смазываем и нашу форму обминаем. Тесто, точнее. Обязательно смазывайте руки, не забывайте. Чтоб тесто не прилипало. Я сделаю с сыром. Можно целый кусок выложить, если без сыра. А сделаю с сыром, так что делю на две части. Равный. Ты выкладываю на нашу наш противень и обминаю, аккуратно обминаю, Растягиваю. Тут тоже обминать можно произвольно, нежно, не нежно, как ему как нравится. Ну, в принципе, нам нужно ее растянуть по всей поверхности. Она не прилипнет, если вы будете постоянно смачивать водой с маслом, и будет лучше растягиваться при этом. Далее берем сыр. Любой, какой у вас есть наличие, и натираем его по всей поверхности. И берем второй кусок, выкладываем его на середину. Аккуратно также обминаем, растягиваем. Нежные женские руки у них еще лучше это получится. Вот смотрите, по всей поверхности у нас чисто растянулось. И мы вот раскладываем наш базилик произвольно по всей поверхности. И томаты то же самое. Я вот укладываю прямо вот, чтобы базилик ушел внутрь, чтобы не сгорел, так сказать. Потому что за счет температуры он загорится, высохнет и вкус весь пропадет. А тут вкус сохранится. Немножко вдавливаем томаты вместе с базиликом. Можете добавить меньше томатов, либо вообще без них, если не любите. Получится тоже очень интересно мариновой соль мне и сверху немножко присаливаю даст еще аромат можете просто пересолить немножко не бойтесь не пересолить и капнуть сверху можно еще оливковое масло или растительное именно сверху внутри там много вот такой пирожок чудный получился красивый можете кунжутом сверху посыпать если вам нравится все, сейчас убираем нашу духовку вот смотрите, 200 градусов режим вверх-вниз и вот там наш пирожок наши чудо-печки сейчас закрываем и забываем минут на 20 15-20 или потом прибавляем температуру 250 5 минут внизу и 5 минут наверху и от минут 35 ну 30 минут в среднем будет готовиться все, так что закрываем нашу двенку ну, вот смотрите, какой хлеб получился у нас Прошло полчаса примерно. Вот такой красавчик. Помидорчики подзапеклись. Все подзапеклось. Положили вот мокрую тряпку под низ. Для того, чтобы горячий поднос, он лучше чтобы там хлеб отошел. И естественно сверху сейчас накроем тоже тканью. И даем отдохнуть минут 5-10. И будем пробовать, что у нас получилось. Хлеб у нас немножко остыл. Идеально режется. Такой вот клепочек. Воздушненький, пышный. Сырок внутри. Запах вообще стоит божественный. Просто великолепный. Идеально пропекся. Вкусный хлеб, легко приготовление часа выпекать пробуйте готовьте всем приятного аппетита всем был Димас увидимся на нашем канале всем пока пока удачи